друзья здравствуйте всем всем привет родные с наступающим с наступающим новым годом вас хотим от всего сердца от всей души поздравить вас с наступающим 22 годом чтобы в двадцать первом году остались естественно все ваши переживания тяжести сейчас такое время время перехода 21 с 21 на 22 год когда в двадцать первом году можно оставить все что тяготило все, что не нравилось, и шагнуть свежим, легким, чистым в 22 год. Желаем вам во всей души, чтобы встреча этого года, 22 и чтобы сам год принес только самые-самые прекрасные, позитивные, светлые, радостные, теплые, горячие переживания. Мы сейчас находимся на высоте 2 200 метров над уровнем моря, в горах, в горах, как правильно сказать? Роза Хутор. В горах Красной Поляны. Надо. Ну да. Здесь просто невероятные ощущения, как будто ты прикасаешься к небу. И идет снег, буквально даже метель была. Сейчас вот немного прояснилось, мы специально сняли второй раз, чтобы было видно немного горы. Здесь просто потрясает масштаб. Маленькие человечки, которые там катаются внизу на горных лыжах, маленькие подъемники, которые скользят по склону. Э, знаете, вот в такой момент хочется просто особенно сказать, никогда не сдавайтесь, идите всегда вверх, в гору, вы обязательно покорите свою вершину. Вот здесь просыпается настоящий дух воина. И несмотря ни на какие сложности, ни на какие трудности, пусть 22 второй год для всех нас будет ярким, незабываемым во всех положительных смыслах и принесет очень много светлых и радостных моментов. Здоровья вам, вашим близким. Пусть у вас все будет замечательно. Чудес в новогоднюю ночь и волшебства. Пусть всегда волшебство живет в вашей душе. Всегда пусть у вас будет внутри связь с родным потоком. Ощущение, что с вами всегда ваши высшие силы. Они вас оберегают, хранят и все идет как нужно у всех нас. С наступающим, друзья! И пусть каждая высота, которая перед вами встала, каждая гора, обязательно вам ну не покорится, а вы взойдете на нее. Если перед вами оказалась высота, значит, вы просто должны на нее обязательно подняться. С наступающим! До встречи в новом году! До встречи!